Здравствуйте! Хочу вам рассказать свою историю. Я взяла ипотеку на, на квартиру на 30 лет по 13%. График вот мои прилагаются. Потом встреча моя... График, конечно, ужасный. Я хочу вам сказать, что за 5 лет я выплатила всего 5 тысяч. Вот. Потом свела меня судьба с Дмитрием Юрьевичем. Это не человек, а просто сказка, который помог мне сократить срок моего кредита. Ровно, на, ровно в половину, даже меньше. Колоссальная получилась. Не... Экономия у меня произошла в 13 лет. Кредитование, экономия моя была больше 1 миллиона рублей.